Я инстасанка, <музвук> а но на я, я, такая я, я Я такая дура, дура, Я такая это я напила, но мне на вас плевать. <Слышко> я это самка, такая крутая.